здравствуйте дорогие друзья на связи жениров павел психолог по тревожным расстройствам. сегодня мы говорим с вами про болезнь невроз и о том что же с ней будет в будущем конечно мы знаем что интернет он ускоряет разнос информации по людям и распространение новостей и так далее и мы знаем, что сейчас, конечно же, уровень невротизации населения начинает возрастать. Люди идут ближе к мегаполисам, ритм жизни ускоряется. И мы видим, что эмоциональное напряжение у людей, эмоциональные выгорания, депрессии, тревожности, панические атаки, с ними сталкивается все больше и больше населения. И даже не только в этом проблема, а в том, что невроз начинает молодеть потому что дети сейчас тоже уже в 16 лет могут страдать серьезными эмоциональными проблемами, начиная страдать уже с 12 лет, кто-то даже с 9 лет начинает. Поэтому возраст, когда человек будет страдать от невроза, начинает становиться все моложе и моложе. И здесь связано с отсутствием культуры, культуры жизни людей, к сожалению, вам на сегодняшний день так сильно навязывают общественные ценности, что вы не способны как бы успеть поднять голову э, и посмотреть вообще куда я иду, что я делаю, кто я в этой жизни. Либо люди наоборот удаляются в, очень глубоко в эти вопросы, уходят в эзотерику, в религию и так далее, и это тоже повышает их невротизм. Вам нужно научиться правильно воспринимать те ситуации, с которыми вы сталкиваетесь ежедневно и работать со своей эмоциональной сферой. Именно неспособность людей контролировать появление не само проявление внешне своих эмоций, а именно появление. То есть люди сейчас и многие из вас не могут контролировать какие эмоции у них возникнут. То есть ситуация провоцирует автоматические возникновения у вас эмоций. И на этом этапе вы как бы ничего не можете сейчас сделать. Вам нужно осваивать технологию, которая позволит менять ваше восприятие к ситуациям, чтобы когда они снова повторялись, ваша реакция на них была уже другая. И вот это называется контроль появления ваших эмоций. К сожалению, на сегодняшний день очень мало людей обладают этими способностями, в результате чего уровень тревожных людей уровень невроза он все время возрастает но я предполагаю что в ближайшее время будет этот уровень возрастать возрастать возрастать пока общество не увидит в этом для себя очевидную проблему. Когда общество найдет для себя это в этом очевидную проблему, то есть, грубо говоря, люди из материальных ценностей перейдут на эмоциональные ценности. Почему эмоциональные? Не духовные, как многие люди говорят, а именно эмоциональные. Потому что мы испытываем эмоции каждый день. Радость, злость, обида, утрата, Много, множество эмоций. И получается, что мы стремимся к счастливой жизни. Счастливую нашу жизнь определяют наши эмоции. То есть даже если вы увидели красивую собачку, которая бежит по улице, и вас это обрадовало, это эмоция, которую вы почувствовали. И если вы эти чувства и эмоции чувствуете только на... Ключе, в ключе положительном на протяжении всей вашей жизни, то вы проживаете жизнь счастливо. Если вы в ключе негативно все видите, постоянно испытываете негативные эмоции, то ваша жизнь несчастна. Многие люди, которые проживают несчастную жизнь, в конечном итоге совершают суицид, потому что они понимают, что им такая жизнь не нужна. Поэтому поддерживать высокий уровень счастья – это основная ваша задача. И как только вы перераспределяете ориентиры Вы тут же начинаете чувствовать Что вы начали проживать жизнь счастливо Многим из вас конечно сейчас тяжело Вы можете написать о своих проблемах Которые у вас есть Но наверняка есть люди У которых тоже были такие же проблемы Как у вас И они их преодолели Вопрос только в том Что вам нужно научиться совершать новые действия Чтобы преодолеть текущие проблемы Но я считаю что в будущем не нашего с вами поколения, а те дети, которые сейчас растут, они научатся правильно воспринимать мир. То есть они будут направлены, их внимание, их фокус на то, чтобы правильно воспринимать то, что в жизни происходит. Скажем так, найти ответ на вопрос, для чего я здесь и как мне прожить эту жизнь. И если каждый для себя найдет ответ на этот вопрос, мы все в итоге проживем счастливые жизни. И никаких неврозов больше не будет. Казалось бы, как это возможно? Но это действительно возможно, потому что все зависит от вашего восприятия. И вот следующие поколение, они уже начнут думать именно о том, как прожить эту жизнь радостно, комфортно и счастливо. Если у нас сейчас есть какие-то предубеждения, старые какие-то догмы, какие-то навязанные э, убеждения, которые мешают нам в какие-то моменты поступать э, в пользу себя, потому что мы переживаем, что это будет эгоистично по отношению к другим, ну и так далее, многие-многие-многие другие моменты. И получается, мы, мы во многом себя ограничиваем, э, соглашаясь напосредственно, вместо того, чтобы идти в сторону счастья. Так вот, новое поколение, не обремененное этими убеждениями, будет смотреть на мир здраво, скажем так, более открыто, со словами «А зачем мне это делать, если это не доставит мне удовольствия? А что бы я мог делать, что одновременно приносило бы мне пользу и доставляло бы удовольствие?» Ведь мы никогда не думаем об этом. Мы думаем о пользе. Нам нужен успех, нам нужен результат, нам нужно движение, развитие и так далее. И кто-то думает, мне нужно развлечение, гулять, веселиться, прожигать жизнь. Но никто не хочет найти баланс и вот этот баланс способность его найти это наверное и есть ответ на то как вылечить людей от невроза во всем мире если каждый в этой жизни найдет баланс между тем что надо делать и тем что он хочет и он это эти вещи объединит между собой конечно нам кажется это невозможно многие из вас так скажут но есть люди которые это сделали надо брать с них пример и я уверен что люди Которые вырастут, придут к нам на смену, их ориентиры в жизни будут а, более направлены на именно эмоциональное здоровье человека. Они будут больше заботиться о своем физическом состоянии, чтобы дольше прожить счастливую жизнь. Представляете, как это звучит? Заботиться о своем физическом здоровье, чтобы дольше прожить счастливую жизнь. Разве это не сказка? Поэтому каждому из вас я рекомендую, если вы хотите убрать невроз, если вы хотите избавиться от этих всех проблем, заботиться о своем счастье. Просто поставьте в ориентир, поставьте в приоритет свое собственное счастье. И в любых действиях, которые вы совершаете, вы должны руководствоваться именно этим ориентиром. То есть в этом случае все становится очень просто. Представляете, насколько просто можно решить любой вопрос. Просто задайте себе так, а меня это сделает более счастливым или нет? Конечно, вы скажете, как я сейчас могу, я вот хожу на работу, я ее ненавижу, но я не могу ее бросить. Все правильно. То есть вы выбираете продолжать быть на этой работе, потому что это дает вам счастье, в результате может быть заработка или стабильности. Но вы можете в это же самое время найти работу, которая будет вам больше по душе, но при этом с таким же заработком. Конечно, для этого придется потрудиться. Никто не говорил, что счастье вам дадут на блюдечке. Поэтому никто перестаньте ныть. Перестань ныть. И постарайтесь позаботиться о своем счастье. Даже маленькие шаги в этом направлении, но ежедневно, они в итоге за всю вашу жизнь дадут вам огромный результат. Когда вы оглянетесь, вы будете смотреть и думать, как хорошо, что я начал именно с этого видео. Буду надеяться, что для многих из вас оно будет именно таким. Всем удачи. Пока.